Друзья, всем привет! С первого числа, с первого июля в Испании начинаются скидки на все. Я уже видела, что в торговых центрах уже много магазинов готовятся к открытию с новыми ценами, потому что переклеивают активно ценники, вывешивают новые вещи, у кого-то зависит сейл, кто-то только готовится. Но, как мне сказали проживающие здесь люди уже много лет, они сказали, что если хочешь спокойно походить по магазинам и что-то хорошее выбрать, то приди за день за два до официального открытия. Уже все цены, все товары будут со скидками, но... Может, вещи будут еще такие мать. более или менее, и людей мало. Поэтому я хочу, я хочу, хочу, хочу, потому что я давно не ходила в магазин, ничего себе не покупала, и... нереально надо много всего купить. Ну, хотя бы с чего-то начать. А еще нам только что позвонили с Красного Всё. Креста, кстати, давно никто нам не ходил, и спросили, вы оформляли заявку в школьный лагерь? Мы так удивились, мы не предупреждали, не говорили об этом Красному Кресту, а в видео, помните, я рассказывала, что мы в нашу школу подавали заявку, нам пришел ответ, что они отказали, потом сказали, что если уж очень хотите, то давайте с каждого ребенка на 20% цена увеличится, в итоге мы им написали встречное письмо, и так ни ответа, ни привета, и мы уже как бы забыли об этом всем. Потому что уже начался школьный лагерь, уже все, мы как бы пролетели. И тут звонит Красный Крест и говорит, вы вот, подавали заявку. Но ну, мы то же самое объяснили, вот то, что и я вам. Странно как-то, почему они обратились именно в Красный Крест по поводу нас. Ну, в общем, не знаю. Вот так, разговор опять ни о чем, но откуда-то эта информация всплыла. Зато у нас делают здесь... Школьный лагерь, ну такой школьный, типа школьный лагерь для детей Украины. Ну, я, честно говоря, не хочу украинский школьный лагерь, я не вижу в этом смысла никакого. Они здесь нормально бегают, играют в те же самые игры, даже здесь они больше получают знаний, потому что сейчас сезон, когда приезжают очень много разных спортивных команд, все, кто-то на испанском, кто-то на английском, кто-то на китайском, кто-то на японском, не ну, из всех стран, кто-то на французском, они слышат эти все слова, и, в общем... Общее такое развитие здесь намного лучше, чем идти в украинский лагерь. Так что пока, пока мы здесь. Вспомнила, кто-то написал мне в комментариях, обратитесь к классному руководителю по поводу школьного лагеря. Здесь такая интересная история получается. То есть вроде бы как школа одна, и дети в этой школе обучаются. Но школьный лагерь это совершенно другое. Это другие люди, другие учителя это понимаю, потому что мы... Спрашивали у Сильвии, у нашего классного руководителя еще до того, как мы получили вот эту вот брошюрку, что можно отдать детей в школьный лагерь. Она сказала, я вообще в этой теме как бы, ничего не понимаю, и этой темы не касаюсь, поэтому ничего не знаю. И все. Вот. Потом спросили, еще уточнили одну одной мамы, она говорит, да, они как бы не пересекаются между собой, это отдельно, это совершенно другая организация, которая всем этим занимается, вот так, поэтому мы тему эту больше не поднимали со своим учителем. Какой же добрый человек подарил нам эту маску, ребенок очень пугает все время, я вроде уже как бы привыкла к ней, но каждый раз, когда это неожиданно, то привыкнуть сложно к такому ужасу, это Халк и, и все, и Халк, он, он везде Халк. Сегодня у всех прям праздник, помните, говорила, что скучаю за картошкой Так нам сегодня картошечку пожарили, соленые огурчики В общем, это просто жизнь удалась Все с кетчуп. очень вкусно все Друзья, хотела поделиться с вами очень интересными наблюдениями Все знают, что 28, 29 и 30 числа в Мадриде проходил саммит Нато, эту встречу считают уже исторической встречей. Обсуждались очень важные вопросы. Очень много наших девочек ходили на митинг, заявляли о себе в поддержку Украины, требуя оружия, чтобы нам предоставила НАТО оружие, но спасибо, конечно, этим девчонкам, которые ходили и с плакатами, стояли, просили, напоминали о проблемах в Украине, пытались обратить внимание весь мир на то, что происходит, потому что, конечно же, мы все видим, что информация немного перекручена, и меня иногда очень сильно удивляют, что люди, не являющиеся гражданами Украины, намного больше знают и почему-то намного больше осведомлены, что происходит на самом деле в нашей стране. да, И лучше знают, чем тот, кто там сейчас находится и проживает всю эту боль, весь этот ад. Это, конечно, удивительно. О, ребята пришли. Кто-то пришел. Но вот, честно говоря, лично мое мнение, я считаю, что какое бы нам современное оружие не дали и в каком бы количестве ни одна война не решалась оружием. Все решается только договоренностями, только подписанием мирных соглашений, ну и так далее. И вообще, честно говоря, совершенно другой сценарий во всем этом, поэтому хочется быть услышанным, но, к сожалению, никто не слышит. И, ну, я о другом хотела сказать. Значит, все думали, что 28, 29, 30 числа будет очень-очень опасно выезжать в сам город Мадрид, в центр. Что могут быть сильные провокации, что небезопасно выезжать. Возможно, теракты какие-то, это вот так обсуждалось среди наших и в большом количестве будет полицейских, перекрыты будут дороги, движение остановлено. Ну, как это обычно бывает у нас, да, когда кто-то приезжает, то на каждом углу стоит полицейский, это всегда пробки, отключаются все светофоры, движение, можно сказать, приостановлено на дорогах. Ну, в общем, много таких сложностей. То есть здесь то же самое мы ожидали, а по факту, как оно получилось, вот все эти три дня, Дороги были пустые. Сережа каждый день в одно и то же время плюс-минус ездит по одной и той же дороге в сторону центра. И всегда на этом участке дороги есть, ну, где-то 15 минут, вот какая-то пробка, всегда. А это он говорит, странно, 28, 29, сегодня 30 число, я доезжаю до того места, куда ему нужно, всего лишь за 15 минут. Так он едет где-то 30-35 минут. Говорит, пустые дороги, вообще пустые, машин нет, с чем связаны, говорит, я не могу понять. Мы в инстаграме подписаны на мэра Мадрида, и мы смотрим, он выпустил пост после 30 числа с благодарностью к местным жителям Мадрида о том, что они послушали его, и в эти три дня не выезжали на своих машинах, а пользовались общественным транспортом. А до этого пост у него был... С обращением к местным жителям, что, пожалуйста, давайте в течение этих трех дней, дабы не создавались пробки и какое-то безумное движение на дорогах, мы не будем выезжать на своих машинах, а будем пользоваться общественным транспортом. Насколько испанцы, вот я думаю, благоразумный народ, насколько вот они послушались и выполнили то, что просил у них мэр, то, что просили власти, и, ну, вот мэр поблагодарил по итогу. Вот так. Мы, мы этот пост уже увидели по факту. Это удивительно, действительно. Жизнь в городе не прекращалась, потому что мы думали, что вообще заморозится весь город и будет как-то меньше людей. Нет, жизнь была такой активной. Магазины все работали, дети гуляли на площадках. Все-все-все работало. Заправки, СТО, аптеки, рестораны, кафе. То есть жизнь кипела, но просто в эти три дня люди пересели на общественный транспорт и... Это удивительно, честно говоря. Так что вот так вот. У нас пол шестого вечера. Сейчас покажу, какое движение на улице. Так, приехали какие-то американцы. И везде таблички, ссылка на их э, село, американское село. А вон э, Ренатичек с красным крестом играет. И Марк там. там. часть людей загорает, что-то возит. Ой. В общем, а так у нас весело.